Фиалка Аделина Александровна, расставляя на столе чайные чашки, начала свой рассказ. Сами мы родом из обрусевших немцев. Поселились в Одессе нашей предки на немецкой улице и не вспомнить, когда. Считаемся вроде как русскими а вроде и немцами. Сложно определиться, если течет в тебя кровь одного народа, а возвращен ты на культуре другого. К тому же более двухсот лет перемешивались наши судьбы с историей этой земли. И рождение, и смерти, и любовь, и горе. Все связано с этим черноморским городом, а не с теми аккуратными городишками Саксонии или Баварии. Мы тутошние, и этим все сказано. В доме моей бабушки еще говорили по-немецки, а мама уже совсем плохо понимала. Но была у мамы старшая сестра Алла, так та и говорила, и даже стихи сочиняла на родном языке. Мама была младшей сестры на 14 лет. Рассказывала, что была Алла красива какой-то особенной красотой. Глаза у нее были не то голубые, не то лиловые, так все и говорили, цветы фиалки на русском имя «Алка» и «Цветок фиалка» созвучный. Вот ее так и прозвали – Фиалка. Перед самой войной моя мама и Фиалка сиротели. В целом свете никого. Когда Одессу заняли немцы, Фиалке исполнилось 21 год. И случись же так, что через два года она встретила и полюбила Пауля, немецкого оккупанта. Только не надо мне говорить, что все немцы были фашистами. Это то же самое, что все русские коммунисты. Пауль был добрым, веселым. Очень любил вкусно покушать. Крепкий, разовощекий детина. Он в немецкой армии был интендантом. Сам шутил, поближе к продуктам. А насчет войны и политики рассуждал так. А куда от этого деваться? Государство – это танк. Везде догонит тебя, сплющит и вдавит в землю. Единственный выход – прижаться к траве между гусениц. Может быть, уцелеешь. И неважно, кто ведет этот танк – наш Гитлер или ваш Сталин. Пауль долго и красиво ухаживал за фиалкой. И любовь у них была большая. Мама часто подсматривала, как они сидели на балконе, взявшись за руки, и что-то лепетали. Они читали стихи, смотрели на звезды и мечтали о счастье. Чтобы вписаться в местную жизнь, Пауль задабривал всех соседей продуктами. Помогал, если надо было, с лекарствами. Ему неплохо отнеслось все дворовое сообщество. И вообще, он немец, она немка, они любят друг друга. Так в чем, собственно, дело? Пусть себе женится. Никто ведь не знал, что будет дальше. А дальше освободили Одессу, и Пауль, так уж получилось, рванул отсюда вместе со всем вермахтом, а фиалка осталась. Через какое-то время ей припомнили, что она фашистская подстилка. Кто-то написал, что надо, и как надо, и куда надо. Фиалку забрали, а мою маму отправили в детдом. Когда уже я родилась, и наступили не столь жесткие времена, Мама подала запрос о судьбе своей сестры. Стало известно, что Аллу Генриховну Грид отослали в Магаданский край. Там фиалка и завяла. И снова вопрос. Какая улица в Одессе носила название немецкой? Если вам нравятся эти рассказы, подписывайтесь на канал. Не забывайте ставить лайки. И еще... Ждем ваших комментариев.